Вот. А бывает так, что э, мужчина готов с женщиной там, договариваться, э, готов как бы ее поддерживать, ее начинаниях вот. Потому что э, вот ну, так скажем э, любая концепция, лю, любая модель, она отражает какой-то средств жизни. Да? И вот э, если мы говорим про ведическую модель, где транслируется, то, что женщина должна быть по сути э, больше в роли... Э, как бы дочки и сама как личность проявляться не особо сильно, она подходит не всем. Вот, потому что есть женщины, у которых есть вот огонь, есть тоже какие-то свои амбиции, цели. Это, скажем так, женщины с более богатым опытом души. Вот, и в любом случае тоже она что-то будет делать и проявляться в социуме. Вот. И важно нормально наносить это мужчине, чтобы он не боялся и не, ну, -то тоже не обесценивал ваши какие-то порывы.